привет народ вещает антон сегодня мы снова посмотрим на безумно крутой транспорт который точно западет вам в душу уверен даже те кто давно меня смотрит сегодня скажут вау я подготовил реально крутую подборку поэтому присаживайтесь поудобнее прямо сейчас запаситесь сладким налейте чаек обязательно проверьте подписку на канал поставьте пальчик вверх и нажмите на колокольчик если вам понравится видео можете оставить комментарий и выиграть тысячу рублей все подробности в конце видео что ж поехали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 101 миля в час. Тачка была построена Колином Фёрз, английским изобретателем. Боже, невероятная крутая штука. Такая небольшая машинка, как будто игрушечная, но разгоняется до невероятной скорости. Боже, ехать под 200 на этом – это очень жестко, да еще не безопасно. Если бы мне предложили прокатиться на таком, то я, возможно, попробовал бы, но не выжимал бы педаль на максимум.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 Выглядит реально очень классно. Может, не всем понравится, поскольку штука сама по себе забавная, однако это не делает вездеход плохим. Согласитесь, эти огромные синие колеса смотрятся прикольно. Кстати, он разгоняется до 40 км в час, что уже делает его отличным. Большинство вездеходов безумно медленные, а тут вроде набирает неплохую скорость. Кроме того, этот вездеход и весит всего ничего, около 40 кг. На нем можно даже ездить по воде, прикиньте.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 Возможно, кто-то из вас учился езде на велосипеде именно на четырехколесном варианте. Очевидно, вы сразу увидите разницу между тем, что на экране, и тем, на чем вы учились кататься. Что ж, окей, это реально классно выглядит. Такой длинный, боже мой, у меня ощущение, что они приделали второй велосипед к первому. Но знаете, он все равно очень круто выглядит. Кстати, он электрический, что тоже является преимуществом. Во-первых, водителю придется тратить меньше усилий. Во-вторых, это очень экологично в принципе, люблю все электрические велосипеды за это. И удобно, и никому не вредит. 4,7. Не знаете, что это за цифра? А это высота тачки, которую вы видите сейчас. Перед вами пикап Bigfoot номер 5. Кстати, колеса гигантские, целых 3 метра в высоту. А вес вообще ужасный, 17236 килограмм.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 И все, ты участвуешь! Но ну, а в прошлом конкурсе победил Олег Азимов! Я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз! Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!